Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня мы немного поговорим о процессоре 7820X, который я недавно себе приобрел. Расскажу об опыте его разгона, первых возникших проблемах, эдакий fast лук на детище инженерной мысли Intel. Давно уже он не приехал, но вот модули памяти на 4 канала и новая водянка все еще в пути... Так что пока они не приедут, тесты процессора в играх и рендере делать бесполезно, как мне кажется. Поэтому пока остановимся на проблемах разгона и также на моем первом впечатлении. Итак, 7820X, как вы знаете, обладает 8 ядрами, 16 потоками. Данный процессор работает в стоке на частоте 3.6. Турбобустен на частоте 4.3 и также поддерживает Турбобуст 3.0, который разгоняет одно ядро до частоты 4.5. Сразу скажу, что в стоковом режиме и работе Турбобуста 3.0 проблем нету. Все работает очень даже быстро, без особых каких-то проблем. С водяной системой охлаждения на 240 мм, Kraken X52, не самой, скажем так, холодной, сразу вам скажу, Температуры не превышают 70 градусов даже в самых жутких тестах. Больше вопросов возникает к работе процессора в разгоне. И тут нужно объяснить один нюанс, как в старом хорошем анекдоте. Нюанс заключается в том, что обычно разгонщики тестят процессоры в тесте Lynx, который создает крайне высокую нагрузку. И также в тестах RealBench, Prime95 и тесте AIDA. Прогон данных тестов без проблем означает, что процессор достаточно стабилен и в дальнейшем в играх там в рендере проблем у вас не возникнет. Однако новый тест Lynx 0.7.2 поддерживает технологию AVX 512, которую сложно встретить в повседневной жизни. Но однако считается, что она очень сильно повышает производительность в некоторых задачах. И как вы понимаете, новые процессоры поддерживают данную технологию. И вообще, мол, за ней будущее. Так вот, поведение процессора в тестах без данной технологии и в тестах с использованием AVX512 совершенно различное. Так, например, в RealBench без AVX512 процессор работает стабильно на частоте 4.5 по всем ядрам, а напряжение порядка 1.22. Да, ядра греются до 90-100 градусов при максимуме в 105 нодек это потому что в комнате плюс 30 вентиляция в корпусе слабая а под процессором работает видеокарточка на полную 1080 Ti которая также греет воздух до 80 градусов. То есть в целом, как вы понимаете, это стресс-тест, и такой нагрузки в играх явно не будет. Будет удивительно, если процессор в целом в игре будет загружен на более чем 40%. Так что я считаю, что разгон до 4.5 у меня был более чем стабильный. Как показала практика, частота 4600 также спокойно берется данным процессором при напряжении 1.24. В данном варианте тест RealBench также проходится, но нужно сказать, что, конечно же, идет перегрев, то есть ядра выходят за предел 100 градусов, начинается тротлинг некоторых ядер, то есть здесь нужно более хорошее охлаждение, чтобы сдержать этот дикий рост температур. Но ничего, друзья, скоро приедет мне Be Quiet Silent Loop на три секции, и там уже мы возьмем частоту 4600 и постараемся взять 4700. Согласно статистике разгона, 7820 обычно способен работать именно на данных частотах, то есть 4600-4700. Это все то, что касается работы процессора без инструкции AVX512. А вот в тесте Links 0.7.2 с поддержкой AVX512 все уже намного хуже. Чтобы процессор работал стабильно, ядра его не перегревались, не уходили в тротлинг, нужно ставить офсет на AVX512 равный 15. Это такая новая фишка у материнских плат на чипсете X299. То есть при установке офсета в 15 единиц процессор снижает множитель в разгоне с 45 там, до 30, допустим. То есть до 3 ГГц, когда задействуется данная инструкция. Только в таком варианте разгона тест проходил без перегрева и без тротлинга. Напряжение ядер было также 1.22. Однако, соглашаясь с многими обладателями новых многоядерников, я скажу, что непонятно, зачем нужна VX512 в повседневной жизни. Если нет ни софта, ни игр, которые бы использовали данные инструкции. Также такое снижение частот через офсет дело бесполезное, потому что процессор хоть и в разгоне казалось бы, но вынужден снижать частоты, то есть показывает результаты схожие со стоковым образцом, то есть производительность в тесте, да и в любой программе, которая будет поддерживать AVX512 ни на йоту не растет. Так что итог простой. Тесты с AVX-512 на самом деле лучше не использовать, а гнать ориентируясь на иные тесты, например, Prime95 без AVX, RealBench, AIDA и так далее. Также тест Linux выявил еще пару особенностей. Первая заключается в том, что процессор достаточно чувствителен к скорости оперативной памяти и количеству каналов. По всей видимости это связано с новой организацией взаимодействия между его ядрами. Так на частоте 2133 и двух каналах процессор выдает порядка 390 гигафлопс. При разгоне частоты до 2.8 уже 430 гигафлопс. А с четырех каналом и памятью порядка 3200 мегагерц тест должен выдавать свыше 600 гигафлопс. Скоро мне придут 4 новых модуля памяти на 3200 МГц от JustKeil, а, и мы проверим, насколько изменится показатель теста и, соответственно, производительность процессора. Особенность вторая заключается в том, что использовать процессор с 7-й виндой не очень хороший вариант, поскольку у Microsoft, как вы знаете, отказались обновлять семерку под новые процессоры, и, видимо, работает не весь функционал. Так, например, процессор на 7-й винде с последними обновами в в Lynx выдавал порядка 290 гигафлопса, а в то же время в десятке он выдавал уже 390 гигафлопс. Я полагаю, что проблема именно в том, что в семерке как-то криво работает поддержка того самого AVX 512. Однако я на самом деле сомневаюсь в причинах, так что если у вас есть предложение, почему оно так выходит, то напишите их в комментариях. Также третья особенность в том, что, как вы понимаете, ядер 8, и они не одинаковые, так что статистика по ним достаточно интересная. Два ядра из 8 показывают отличные результаты, требуя низкое напряжение при разгоне и, соответственно, греясь не так уж сильно. Соответственно, их возможно будет в дальнейшем разогнать до более высоких показателей в 4.7-4.8 ГГц. Еще 4 ядра показывают средние результаты, нормально работая с нормальным запасом потенциала температурам в районе 15-20 градусов. Что же до двух оставшихся ядер, то они показывают крайне плохие результаты, еле-еле проходя тесты с запасом в 5-10 градусов. А при разгоне выше 4.5 начинается их трутлинг. Так что после покупки нового охлада можно будет поиграться с показателями каждого конкретного ядра, благо материнка это позволяет сделать, чтобы соответственно выжать максимум из сильных и ослабить нагрузку на слабые ядра, так что это в принципе очень даже интересно. Что до жвачки под капотом процессора, то мой вывод такой: хоть это и жвачка, но куда лучше, чем на сокете 51. Хотя, возможно, разница в температурном режиме разных ядер именно проблема плохого распределения жвачки под крышкой процессора. Однако нужно отметить, что на хорошем охлаждении большой башни или простой водянки почти любой образец по всем котлам гонится минимум до 4,5 ГГц, то есть до частоты 3-го турбобуста. Что также очень даже неплохо. А средний показатель по разгону находится в районе 4.6-4.7. Что для 8-ядерника в целом очень даже неплохой результат. Здесь нельзя говорить о том, что процессор не гонится. Он достаточно хорошо гонится. Конечно, частоты в 5 и выше ГГц без охлаждения жидким азотом вы здесь не увидите. Сколько бы вы ни скальпировали данный процессор, все равно 8 ядер будет достаточно сильно греться. Это не 4 четырехядерник типа 70, 740 соответственно данный процессор все равно будет обладать достаточно высоким тепловыделением вот как-то так дорогие друзья надеюсь что данный first лук был для вас интересен мне же интересно продолжить разгон данного процессора уже когда придет мне водяночка и там мы сможем уже провести тесты в играх сравнить его с 7 резанью возможно сравнить его с 6700 Intel, который у меня есть, то есть с обычным i7 под Socket 1151, но это уже будет несколько позже. Всем еще раз спасибо за внимание, жмите лайки, если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями, быть может для них это будет тоже интересно, и подписывайтесь на канал. Всем еще раз удачи и до новых встреч.